Глава 14. Иосиф и его братья Иосиф прислушивался к наставлениям Иакова и боялся Господа. Усерднее всех братьев он повиновался праведным учениям своего отца. Он дорожил этими поучениями, как сокровищем, и искренно любил повиноваться Божьей воле. Иосифа сильно огорчало, когда его братья легкомысленно вели себя по отношению к Богу, он осмеливался кротко увещевать их, следовать праведным путям, но этим только усиливал их ненависть и злобу. Его неприязнь ко греху была настолько велика, что он не мог молча смотреть на то, как грешат его братья, и рассказал все отцу, надеясь, что его авторитет образумит их. Это разоблачение еще больше ожесточило их против младшего брата. Они видели, что Иосиф был любимчиком отца и завидовали ему. Со временем зависть переросла в ненависть, а затем в желание убить Иосифа. Ангел Божий наставлял Иосифа во снах. Невинный Иосиф победал о своих видениях старшим братьям. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо».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 «Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И попронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Бытие, глава 37, стихи с 9 по 11. Казалось, Иаков был безразличен к снам своего сына, однако часто он сам во сне получал наставления Божье, и поэтому верил, что Господь наставляет Иосифа подобным образом. Он попронил Иосифа, скрыв под напускной суровостью свои истинные чувства от завистливых старших сыновей. Сыновья Иакова были пастухами и пасли скот всюду, где находили лучшее пастбище. В поисках пастбищ для стад они часто кочевали с места на место и нередко целыми месяцами не бывали дома. Волнуясь о благополучии своих сыновей, Иаков послал к ним Иосифа проверить, все ли у них в порядке. Искренне переживая о братьях, Иосиф отправился на их поиски в место, в котором по предложению отца он мог их отыскать, но братьев там не оказалось. Некто нашел его блуждающим по полю и направил в дафан. И снова Иосифу предстояло пройти долгий путь. Но он с радостью направился дальше на поиски своей семьи, так как по-прежнему любил братьев и желал избавить отца от волнения. Но его любовь к ним и послушание отцу сыграли с ним злой рог.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 И сказал им Руми, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». «Сие», — говорил он, — «чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Бытие, глава 37, стихи с 18 по 22. Ничего не подозревая, Иосиф подошел к своим братьям, чтобы с радостью поприветствовать их. Но братья грубо оттолкнули его». Он поведал им об отцовском поручении, но они ничего не ответили ему. Их злобный вид встревожил Иосифа. На смену радости пришел страх, и от их злобного вида по его телу непроизвольно прошла дрожь. Затем они набросились на него. Они насмехались над предостережениями, которыми он напутствовал их в прошлом, и обвиняли в том, что он рассказывал о своих снах, чтобы возвысить себя в глазах отца, дабы тот любил его больше их. Они обвиняли его в лицемерии. Как только они дали волю своим завистливым чувствам, сатана завладел их разумом, лишив их чувства жалости и любви к своему брату. Они сняли с него разноцветную одежду, символ особой отцовской любви к нему, которая вызывала у них зависть. Иосиф был изнеможен путешествием и голоден. Но они не предложили ему пищи и не дали ему отдохнуть. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Бытие, глава 37, стих 24. При мысли об Иосифе, лежащем в муках на дне рва, медленно умирающем от голода, Иуде стало тяжело на сердце. На какой-то миг, он, как и другие его братья, казалось, поддался сатанинскому безумию. Но когда сыновья Иакова ожесточили свое сердце до такого предела, что решили до конца довести свои злые намерения в отношении беспомощного, невинного Иосифа, некоторым из них стало не по себе. Они не испытывали удовлетворения, которое, как полагали, доставит им месть. Иуда был первым, кто признался в этом чувстве. Он сказал,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 Бытие, глава 37, стихи с 26 по 28. Мысль о том, что его продадут в рабство, была для Иосифа страшнее смерти. В отчаянии он бросался только одному, то к другому брату, моля о сострадании. Некоторые, тронутые жалостью к своему брату, колебались, но страх быть осмеянным заставлял их молчать. Каждый осознавал, что они зашли слишком далеко, чтобы покаяться в своих поступках. Если сейчас пощадить Иосифа, он, несомненно, донесет отцу, а тот не простит жестокого обращения с его любимым сыном. Скрипя сердце, не обращая внимания на мольбы Иосифа, который призывал их подумать об отце, они продали его, как раба. Рувим в это время не присутствовал среди братьев. Боясь, что они разгадают его намерения относительно Иосифа, он покинул их на некоторое время. Он посоветовал им посадить его в ров, а сам собирался вернуться туда и отвести его к отцу. Рувим же пришел опять к Орву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он надежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь?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 Своим поступком они обрекли отца на невыносимые муки. Картина насильственной смерти его сына, растерзанного на части дикими зверями, вызывала в престарелом патриархе душераздирающую скорбь. Сыновья Иакова и представить себе не могли, что горе их отца будет настолько глубоким. Все дети пытались утешить его, но тщетно. Отец объявил им, что сойдет в могилу в трауре по Иосифу. Братья Иосифа утешали себя ложной мыслью, что действовали во благо, дабы не дать сбыться странным снам своему младшего брата. Но Господь управлял всеми событиями и распорядился судьбами братьев так, что сны, свершения которых они так старались предотвратить, стали явью. Иосиф очень страдал от того, что его разлучили с отцом, но более всего он скорбел при мысли о горе своего любимого отца. Но Бог не оставил Иосифа в одиночестве. Он послал ангелов устроить его путь. По прибытии в Египет из Мальтяне продали Иосифа Патифару, царедворцу фараона, начальнику телохранителей. И Господь пребывал с Иосифом, содействуя ему в делах, вызывая особое почтение и расположение хозяина, который сделал его домоправителем всего своего состояния. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Бытие, 39 глава, стих 6. Для еврея считалось мерзостью готовить пищу египтянину. Когда Иосиф был искушаем свернуть с истинного пути, нарушить закон Божий, и предать доверие своего господина, он решительно противостоял этому, засвидетельствовал своим ответом жене Патифара о возвышенном почитании и страхе перед Богом. Он не мог обмануть доверие своего господина, доверившего ему все, что у него было. Отвечая жене своего господина, он воскликнул, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие, глава 39, стих 9. Никакие обещания удовольствия или угрозы не смогли убедить его отклониться от пути праведного и попрать закон Божий. Но даже когда его оклеветали, выдвинув ложные обвинения, он не впал в отчаяние. Осознавая свою невиновность и правоту, он еще сильнее полагал свою надежду на Бога. И Бог, который до сих пор поддерживал его, не оставил его и в этот раз. Закованный в цепи, он был брошен в темницу. И все же даже это несчастье Бог превратил в благословение. Повинуясь влиянию Божьему, хранитель темницы оказал Иосифу благосклонность, и вскоре ему было поручено опекать всех заключенных. В этом скрыт пример для всех грядущих поколений. Хотя они могут подвергаться соблазнам, они не должны забывать, что для них предусмотрена защита, и что если они не сохранят этого состояния, это будет лишь их вина. Бог будет настоящей помощью, а Его Дух – щитом. Даже будучи окруженными мощнейшими искушениями, они всегда могут рассчитывать на источник силы, к которому они всегда могут обратиться и противостоять им. Какой свирепой была атака на моральные принципы Иосифа? Здесь явно была замешана сила, попытавшаяся сбить его с пути. И все же, как незамедлительно и твердо он ей противостоял. Иосиф пострадал за свою честность, ибо его уязвленная соблазнительница сделала его виновным в этом отвратительном преступлении и способствовала тому, чтобы он оказался в темнице». Иосиф пострадал, потому что не желал предавать свои моральные принципы. Он доверил свою репутацию и все, что имел в руки Господа. И хотя ему пришлось испытывать страдания некоторое время, это было необходимо для того, чтобы подготовить его характер для служения на важной должности. Все это время Бог надежно оберегал его репутацию, над которой нависали злостные обвинения, и в нужный час он заставил ее просиять. Даже тюрьму Бог мог сделать средством его возвышения. Добродетель со временем всегда вознаграждается. Щит, покрывавший сердце Иосифа, был ничем иным, как страхом перед Богом, который побуждал его быть верным и справедливым к своему Господину и Богу. Это было против его природы, проявить такую неблагодарность, чтобы злоупотребить доверием своего господина, хотя тот мог никогда и не узнать об этом. Призвав на помощь Божью благодать, он вступил в бой с Искусителем. Он благородно молвил, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие, глава 39, стих 9. «И вышел он победителем». Чтобы обойти все ловушки, расставленные искусителем, людям необходима мощная и надежная защита, на которую можно положиться в любой момент. Многие в наш развращенный век имеют так мало благодати Божией, что во многих случаях их оборона падает при первой атаке неистовых искушений, и они оказываются в плену своих желаний. Щит благодати Божьей способен отбить все искушения врага, даже если разрушающее влияние Искусителя затмит все вокруг. Благодаря твердому соблюдению принципов и непоколебимой вере, и несмотря на господствующее в мире зло, их добродетель и благородство характера будут светом и солью для всех народов. И если люди, уподобившись Иосифу, вытерпят клевету и ложные обвинения, взвалившиеся на их головы, проведение обратит все вражеские атаки во благо. Придет время, и Бог возвысит их так же высоко, как некоторое время назад они были унижены злой местью. Участь, которой удостоился Иосиф в мрачной темнице, была орудием, которое в конечном итоге привело его к процветанию и почету. Бог задумал, чтобы через искушения, невзгоды и трудности он получил определенный опыт, который подготовил бы его к тому, чтобы занять высокое положение. Во время пребывания Иосифа в темнице в немилости фараона оказались два его прислужника, главный хлебодар и главный виночерпи. Монарх заключил их под стражу, в дом начальника телохранителей, в темницу, где был заключен Иосиф. Начальник телохранителей представил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Бытие, глава сороковая, стих четвертый. Даже находясь в тюрьме, Иосиф жил так, чтобы приносить пользу людям. Его поведение, достойное подражанию, его смирение и порядочность – завоевали расположение всех, находящихся в тюрьме или имеющих к ней то или иное отношение. Он не тратил время на то, чтобы оплакивать несправедливость обвинителей, лишивших его свободы. Однажды утром, поднося еду царским служителям, он заметил, что их что-то беспокоит. Он мягко поинтересовался. «Отчего у вас сегодня печальные лица?» — они сказали ему. «Нам виделись сны» а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкования, расскажите мне. Бытие 40 глава стихи 7-8. Тогда Виночерпий рассказал Иосифу о своем сне. Молодой человек растолковал видение. Виночерпий займет свое прежнее место и как прежде будет подавать фараону чашу с вином. Виночерпию очень понравилось такое толкование, и он почувствовал облегчение. Иосиф поведал главному Виночерпию, что через три дня его освободят из-под стражи. Он был глубоко признателен Иосифу как за ободряющее истолкование сна, так и за доброе участливое обхождение. Но более всего он был благодарен за помощь, которой подоспел, с которой подоспел к нему Иосиф и его великих душевных муках.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 Главный Хлебодар увидел, что истолковал он хорошо. Бытие, глава 40, стихи с 14 по 16. И набрался смелости рассказать и о своем сне. Но как только он рассказал о своем сне, лицо Иосифа омрачилось. Он осознал его ужасное значение. Иосиф обладал добрым, сочувствующим сердцем, но его высокое чувство долга заставило его предоставить правдивое, хоть и печальное толкование сна главного хлебодара. Он поведал, что три корзины на голове хлебодара означают три дня, и что птицы, клевавшие из верхней корзины хлеб, которых он видел в своем сне, вскоре также будут клевать его плоть, когда он будет висеть на дереве. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе,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 царедворец избавился от мучившего его беспокойства. И он решил, что когда снова окажется на службе у царя, то не забудет об Иосифе и замолвит о нем слово перед своим правителем. И хотя он удостоверился в том, что толкование исполнено в точности, в своем благоденстве он позабыл о страдающем в заточении Иосифе. Господь считает неблагодарность одним из самых тяжких грехов, но, несмотря на это, в мире людей она частый гость. Еще два долгие года Иосиф томил, томился в пустыне, в темнице. Господь послал фараону особые сны. Проснувшись поутру, правитель был встревожен, так как не мог истолковать их значения. Тогда он призвал к себе гадателей и мудрецов Египта. Правитель был уверен, что вскоре они помогут ему разгадать его сны, поскольку их репутация говорила, что они способны разрешить любую загадку. Фараон тут же рассказал им о своих снах, но был невероятно разочарован, обнаружив, что при всей их магии и хвастливой мудрости они не в состоянии истолковать их. Растерянность и смятение правителя усилились. Всеобщее волнение, охватившее двор, напомнило Виночерпию об Иосифе, и мучительный стыд за свою забывчивость и неблагодарность наполнил его душу. И стал говорить главный виночерпии фараону и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Бытие, глава 41, стих 9. Затем он рассказал правителю о снах, привидевшихся ему, и главному хлебодару, которые взволновали их так же, как теперь беспокоят правителя. Далее Виночерпи молвил, «Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Бытие, глава 41, стихи 12-13. Хотя для фараона и было унизительно, невзирая на множество гадателей и мудрецов своего царства, обращаться к чужеземцу, да еще и рабу за истолкованием сна, он был готов воспользоваться услугами кого угодно, лишь бы обрести душевный покой. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.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 Он скромно отказывается от чести, возлагаемой на него как на обладателя высшей мудрости, способная толковать самые сложные сны. Он говорит правителю, что его знание не выше знаний тех, с кем он советовался ранее. Это не мое, бытие, глава 41 стих 16. Лишь Бог может истолковать эти тайны. И сказал и фараон Иосифу: Мне снилось.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 Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараона, сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших — это семь лет, и семь колосев хороших — это семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех — это семь лет, также и семь в тощих и сушенных восточных ветров — это семь лет голода. Бытие, глава 41, стихи 17 по 27. Иосиф открыл правителю, что грядут семь лет великого изобилия. Все будет расти в большом изобилии. Поля и сады принесут столько урожая, как никогда ранее, и фруктов и зерна будет с избытком. Но за этими семью годами изобилия последует семь лет голода. Семь благословенных лет будут даны для того, чтобы фараон смог подготовиться к семи годам голода, последующим за временем процветания. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон потарился фараону дважды, это значит, что сие истина слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие, и ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Бытие, глава 41, стихи с 31 по 33. Фараон поверил каждому сказанному Иосифам слову. Он верил, что с ним был Господь, и был ошеломлен фактом того, что Иосиф был наиболее подходящим человеком, которого следовало назначить управителем над всеми делами государства. Он вовсе не презирал его, хоть тот был евреем и рабом. Он видел, что Иосиф обладает превосходным духом. И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Бытие, глава 41, стихи с 38 по 40. Иосиф, наделенный властью управлять всем государством, не забыл Бога. Оставаясь чужеземцем в языческой земле, разлученный со своим отцом и братьями, что часто вызывало у него печаль. Он искренне верил, что Божья рука вознесла его до такого важного положения. Всецело полагаясь на Бога, он исправно выполнял все свои обязанности правителя земли египетской. И собрал он всякий хлеб в семи лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Бытие, глава 41, стихи 48-49. Иосиф объехал всю землю египетскую, везде отдавая распоряжение строить огромные склады. Он задействовал всю силу своего ума и превосходства суждения –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 и особенно остро он ощущался в той части, где жил Иаков и его сыновья. Их запасы еды почти исчерпались. В полном смятении они смотрели в будущее. Их положение было отчаянным, и они с тревогой думали о том, как обеспечить свои семьи едой. Нужда и голод преследовали их повсюду. Наконец Иаков прослышал об обильных запасах, сделанных египетским царем. Он услышал историю о том, что Бог во сне показал правителю будущее и велел ему за семь лет до наступления голода собрать огромные запасы еды, чтобы не испытывать нужды в последующие семь лет голода. Иакову сообщили, что из всех стран приходили в Египет, чтобы покупать там хлеб. И сказал он сыновьям своим, что вы смотрите, и сказал –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 И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы, соглядатые, вы пришли высмотреть на готу земли сей». Бытие, глава 42, стихи 7 по 9. Они заверили Иосифа, что их единственным поручением в Египте было купить хлеба. Но Иосиф снова обвинил их в соглядатость. Им очень хотелось понять, Остались ли они такими же надменными, как и много лет назад, те далекие времена, когда он жил с ними? Ему также не терпелось узнать что-нибудь о своем отце и брате Вениамине. В своем бедствии они чувствовали себя униженными, поэтому подозрения Иосифа вызвали скорее печаль, чем гнев. Они уверяли его, что не соглядатые, а сыновья одного человека» что все двенадцать из них – братья, что младший брат остался с отцом, а одного не стало. Отец с Вениамином были именно теми людьми, о которых Иосифу хотелось узнать как можно больше. Делая вид, что он все еще сомневается в истинности их слов, он заявил, что поскольку подозревает их в соглядатостве, то оставляет всех в Египте, а один из них пусть пойдет и приведет сюда младшего брата. Если они не выполнят этого условия, то с ними поступят как с Но сыновья Иакова не могли согласиться с этим. Ведь для того, чтобы привести Вениамина в Египет, потребовалось бы немало времени, а их семьи в это время будут страдать от голода. И кроме того, кто из них решится отправиться один в дорогу, оставив своих братьев в тюрьме? Что скажет он отцу при встрече? Они еще не забыли, как он страдал, узнав от предполагаемой кончине Иосифа, и прекрасно понимали, что если отцу принести весть о том, что он лишился всех своих сыновей, горе его будет непреодолимым. Все эти размышления, которыми они делились друг с другом, дошли до ушей Иосифа. Он слышал, как они говорили друг другу, что их, вероятно, предадут смерти или сделают рабами и если кто-то из них отправится назад к отцу за Вениамином и приведет его сюда, он тоже может стать рабом, что непременно обречет их отца на смерть. Они предпочитали остаться и страдать вместе, чем причинять отцу новое горе, лишив его горячо любимого сына Вениамина. Три дня, проведенные в египетской темнице, были для сыновей Иакова временем горького сокрушения. Они вспоминали о содеянных грехах, особенно о своей жестокости по отношению к Иосифу. Братья понимали, что если их обвинят в соглядатайстве, и они не смогут предоставить опровержение, оправдав себя, всем им придется попрощаться с жизнью или стать рабами. Они очень сомневались, что кому-то из них удастся уговорить отца отпустить Вениамина ведь он еще не оправился после жестокой, как он думал, смерти Иосифа. Они продали Иосифа как раба и боялись, что Бог собирается наказать их, сделав их самим раба, их самих рабами. Иосиф понимал, что его отец и семьи его братьев страдают от голода. Он убедился, что его братья раскаялись в своем жестоком обращении с ним, и что они ни в коем случае не будут относиться к Вениамину так, как обращались некогда с ним. Позвав их к себе, Иосиф сделал братьям еще одно предложение. «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены» а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшова, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Бытие, глава 42, стихи с 18 по 20. Они приняли это предложение, хотя весьма слабо надеялись на то, что отец отпустит с ними Вениамина. Они обвиняли себя в жестоком обхождении с Иосифом. И говорили они друг другу,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 и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. Бытие, глава 42, стихи с 21 по 24. Выбор Иосифа пал на Симеона. Он велел связать именно его, так как именно Симеон был главным зачинщиком жестокого обращения своих братьев по отношению к нему. Затем он распорядился снабздить братьев зерном, и тайно вернуть каждому деньги в их мешки. В глубокой печали они отправились домой. По дороге один из них открыл мешок, чтобы накормить свое животное, и с удивлением обнаружил там свой нетронутый сверток серебром. И когда он рассказал об этом своим братьям, все встревожились и в недоумении говорили друг другу, что это Бог сделал с нами. Бытие, глава 42, стих 28. Был ли это знак милости Божьей, или Господь хочет навлечь таким образом на них еще большее несчастье, чтобы наказать их за грехи? Они знали, что Богу небезызвестны их грехи, и думали, что для них настало время возмездия. Придя к своему отцу Иакову, они поведали ему обо всем, что случилось с ними. Начальствующий над той землей говорил с нами сурово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 «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Бытие глава 42 стихи 19.20. За поведением египетского правителя, казалось, скрывался какой-то злой умысел, и их опасения подтвердились, когда братья обнаружили в своих мешках подброшенные деньги. В отчаянии Иаков воскликнул, «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина хотите взять все это на меня?» Бытие, глава 42, стих 36. Рувим заверил отца, что если тот доверит ему Вениамина, он обязательно вернет его к отцу. Если же нет, он может убить двух его сыновей.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 Но нужда еще более тяжким бременем пала на Иакова и его сыновей, и снова иссякли запасы зерна в их домах. Вновь Иаков велел сыновьям отправляться в Египет, чтобы купить пищи. Иуда сказал отцу, что без Вениамина нельзя отправляться в путь, ибо тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Бытие, глава 43, стих 3. Иуда взял на себя всю ответственность за брата и решился принять на себя вину в том случае, если ему не удастся возвратить Вениамина. Он возразил отцу, что за то время, пока они оставались дома, из-за его нежелания отпустить с ними Вениамина, они могли бы уже съездить в Египет и вернуться обратно больше Яков не мог настаивать на своем и повелел Вениамину вместе с остальными своими братьями собираться в дорогу. Он приказал им также отвезти для повелителя той страны дары, надеясь завоевать тем самым его благосклонность. Он также велел сыновьям взять двойную сумму денег и вернуть все обнаруженное в их мешках, поскольку серебро могли поместить туда по ошибке. Он сказал им, «И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому». Бытие, глава 43, стих 13. Когда сыновья Иакова уже готовы были отправиться в это опасное путешествие, престарелый отец встал и, стоя между ними, поднял к небу руки и стал молить Бога не покидать их, а после благословил своих детей. «Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того», чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Бытие, глава 43, стих 14. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет и предстали перед лицо Иосифа». Бытие, глава 43, стих 15. «Когда же Иосиф увидел Вениамина, он едва сдержал всю нахлынувшую братскую любовь. Скрывая свои чувства, он повелел пригласить их к себе в дом на обед. Прибывшие во дворец Иосифа братья страшно встревожились, опасаясь, что с них спросят за деньги, обнаруженные в мешках. Они предполагали, что деньги могли быть подброшены специально для того, чтобы иметь повод придраться к ним и превратить их в рабов, и что в дом правителя их привели – чтобы это удобнее было осуществить. Они попытались подружиться с домоправителем Иосифа и сообщили ему, что нашли свои деньги в мешках. Они также поведали домоправителю, что опасаются правителя Египта, который может обвинить их в злонамеренных действиях. Они сообщили управляющему, что привезли обратно деньги, найденные в мешках, а также серебро, чтобы купить новую партию зерна, прибавив при этом. «Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Бытие, глава 43, стих 22. Он сказал, «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог Отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона». Бытие, глава 43, стих 23. Слова управляющего успокоили их, и они, вспомнив молитву Отца,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 Бытие, глава 43, стихи с 27 по 32. Иосиф не ел за одним столом со своими братьями, поскольку, согласно египетскому обычаю, разделять трапесу с евреями считалось омерзительным. Всех братьев Иосиф разместил за столом по старшинству, как это было принято в их краях. Первым он усадил старшего, уважая его первородство, и далее от старшего к младшему – словно знал в точности год рождения каждого. Братья Иосифа были поражены этим поступком правителя, ведь они полагали, что ему был неведом их возраст. Каждому из братьев Иосиф со своего стола посылал кушание. Вениамин уже старший брат, посылал кушание в пять раз больше, нежели остальным. Отдавая особое предпочтение Вениамину, Иосиф хотел узнать, Будут ли относиться старшие братья к, Вити, к Вениамину с той же завистью и ненавистью, которую некогда проявляли к нему? Все еще не зная о том, что Иосиф понимает их язык, братья свободно переговаривались между собой. Таким образом, он имел возможность узнать об их настоящих чувствах. И снова Иосиф велел снабдить братьев пищи в том количестве, сколько они смогут унести а также положить деньги каждому в мешок. Свою серебряную чашу он приказал положить в мешок младшего брата. Но как только братья достигли окраин города, Иосиф послал своего управляющего, чтобы тот догнал их. Домоправитель спросил их сурово, «Для чего вы заплатили злом за добро, украв чашу, принадлежащую правителю, на которой он гадает?» У правителей были особые чаши, из которых они пили». С помощью них они определяли, не попало ли в напиток какое-нибудь ядовитое вещество. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова?» «Нет, рабы твои не сделали такого греха, такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?» «У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начался старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Бытие, глава 44, стихи с 7 по 12. Это открытие повергло братьев в шок. В отчаянии они разодрали на себе одежды, чтобы, согласно обычаю, выразить всю глубину своего несчастья. Вениамин же был поражен и смущен еще более братьев. Понурые они возвратились в город. Они думали, что рука Божья обратилась против них, чтобы покарать за прошлое злодеяние. Согласно их собственному обещанию, Вениамин был обречен стать рабом. Теперь, как они полагали, все опасения их отца воплотятся в жизнь. Несчастье постигло его возлюбленного Вениамина. Иуда поклялся заботиться о Вениамине и обещал отцу, что вернет его домой. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Бытие, глава 44, стихи 14-15. Этими словами Иосиф намеревался вытянуть из них признание об их прошлом грехе и чтобы их истинные чувства были полнее раскрыты. Он никогда не претендовал на обладание божественной силы, но хотел, чтобы они поверили, будто он может читать сокровенные тайны их жизни». Иуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Бытие, глава 44, стих 16. Иуда, обратившись к братьям, сказал им, что таким образом Бог напоминает им о содеянном и мезле. Они продали брата в Египет и теперь Господь воздает им за их прекрешение, обернув все так, чтобы они и сами стали рабами. Иосиф отказался от предложения Иуды поработить их всех. Иосиф сказал, «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашла чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к Отцу вашему». Бытие, глава 44, стих 17. Иуда, обратившись к Иосифу, Поведал ему о нежелании отца отпускать с ними Вениамина в Египет, и что он поклялся быть поручителем младшего брата, и что если он не вернет его своему отцу, всю жизнь будет нести бремя этой вины. Трогательными, красноячивыми словами он описал скорбь отца, потерявшего Иосифа. Вениамин был его единственным сыном, оставшимся от их матери, которую их отец так нежно любил и что если Вениамина заберут у престарелого отца, он тотчас умрет, ибо не представляет своей жизни без любимого отрока. И тогда Иуда благородно предложил стать рабом вместо своего брата, ибо он не сможет взглянуть в глаза отца, не привезя с собою Вениамина. Иуда сказал, «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока, останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими». Бытие, глава 44, стих 33. Иосиф был удовлетворен. Он испытал своих братьев и увидел в их жизни плоды истинного раскаяния за содеянные грехи и простил их. Будучи больше не в силах скрывать свои чувства, он велел своим слугам оставить его наедине с братьями. Лишь тогда он дал волю своим чувствам, которые так долго пытался подавить. И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Бытие, глава 45, стих 3. Его братья были настолько ошеломлены, что не могли проронить ни слова. Им с трудом верилось в то, что их брат Иосиф которому они позавидовали и намеревались убить, но в конце концов удовлетворились тем, что продали его в рабство, стал правителем Египта. Предыхачами промелькнули жестокие события, исполнителями которых они стали, несправедливо поступив с родным братом. Особенно вспомнились его сны, которые они презирали, и всеми силами старались не допустить их осуществления. И все же они сыграли свою роль для того, чтобы превратить эти сны в явь. Они неоднократно склонялись перед Иосифом как правителем, как и видел он это в своих снах. И вот теперь они стояли перед ним, обличенные и изумленные. Увидев растерянность своих братьев, Иосиф ободрил их. «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Бытие, глава 45, стих 4. Он великодушно пытался смягчить происходящее событие, как только это было возможно. У него не было никакого желания усиливать их смущение, порицая их. Сознавая, что они уже достаточно настрадались за свою жестокость к нему, он нежно пытался рассеять их страх и облегчить горечь их душевных страданий. Он сказал им, «Но теперь не печальтесь»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 Потом говорили с ним братья его. Бытие, глава 45, стихи с 5 по 15. Они смиренно исповедовали свой грех, совершенный против Иосифа, и умоляли его о прощении. Раскаявшись, они долго терзались мучительными угрызениями совести и теперь радовались, что их брат жив. Наконец, получив подтверждение своей невиновности в пролитии крови младшего брата, их обеспокоенные души обрели долгожданный покой. Иосиф охотно простил своих братьев и отпустил их домой, обильно снабдив продовольствием, колесницами и всем необходимым для переезда семьи их отца и их собственных домов в Египет. Своему брату Вениамину Иосиф преподнес более ценные подарки, чем остальные, И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не сорьтесь на дороге, Бытие, глава 45, стих 24. Он боялся, что по пути домой они смогут вступить в спор и станут обвинять друг друга за жестокое обращение с ним. С радостью они вернулись к своему отцу и сказали ему, «Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им»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 им предстояло признаться отцу в том, как жестоко они обошлись с Иосифом. Они умоляли отца простить их. Иаков не подозревал, что его сыновья стали соучастниками такого подлого преступления, но он видел, что все события содействовали ко всеобщему благу. Патриарх простил и благословил своих согрешивших детей. С радостным сердцем он отправился в путь, и когда пришли в Версавию, принес благодарственная жертва, умоляя Господа послать ему заверение в том, что он не против их переезда в Египет. Иаков хотел получить от Бога доказательство того, что он сопроводит их в пути. И сказал Бог Израилю в, ноч... в видении ночном, «Иаков, Иаков!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Я Бог, Бог Отца Твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от Тебя народ великий, и пойду с Тобою в Египет». Я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Бытие, глава 46, стихи со 2 по 4. Встреча Иосифа с Иаковым была очень трогательной. Соскочив с колесницы, Иосиф быстро побежал навстречу своему отцу, обнял его, и они разрыдались в объятиях друг друга. Немного успокоившись, Иаков сказал, что теперь может и умереть, ибо увидел лицо своего сына Иосифа, которого столько лет оплакивал, как мертвого. Братьям предстояла аудиенция с фараоном, на которой правитель должен был расспросить их о роде занятий. Иосиф посоветовал не скрывать того факта, что они пастухи, хоть египтяне и считали этот труд унизительным. Иосиф ценил честность и боялся Бога. Иосиф понимал, что если его братья займут высокие государственные посты в Египте, то подвергнутся нечестивому влиянию языческого двора. Он не желал этого и поэтому решил уберечь их от этого шага. Он знал, что если они поведают царю, что были пастухами, он не назначит их на государственную службу и не возвысит до какого-то почетного положения, даже из чувства благодарности к Иосифу. Узнав об их занятии, Царь дал Иосифу разрешение поселить свою землю, семью в лучших землях Египта. Иосиф выбрал землю Гесим как самое подходящее место с хорошо орошаемыми и плодородными пастбищами. К тому же здесь они могли спокойно поклоняться Богу, не отвлекаясь на церемонии, сопровождающее сопровождающие идолопоклонническое поклонение египтян». Израильтяне населяли землю Гесим до тех пор, пока сильными и могущественными знамениями и чудесами Бог не вывел свой народ из Египта. Иосиф представил фараону также и своего очень почтенного отца. Иаков благословил фараона за всю доброту, проявленную к его сыну Иосифу. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, Дни странствования моего сто тридцать лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Бытие, глава 47, стихи восьмой, девятый. Сказав царю, что его годы были малы и несчастны, Яков имел в виду, что повидал немало бед и пережил много трудностей, которые укоротили его жизнь. Жизнь Якова не была гладкой и мирной. Ревность его жен привела к череде невзгод. Некоторые его дети сильно опечалили его и наполнили его жизнь горем. Но последние годы жизни Иакова были счастливой противоположностью предыдущим. Он стал свидетелем истинного раскаяния своих сыновей. Через некоторое время, чувствуя приближение смерти, Иаков собрал вокруг себя всех своих сыновей, чтобы дать им свое отцовское благословение – и в последний раз произнести слова на путстве. Он простил своим детям их неподобающее поведение и жестокое обращение по отношению к Иосифу, принесшее ему столько лет скорби, ибо не было и дня, чтобы он не думал об ужасной гибели возлюбленного сына. Теперь, когда дети его ожидали последнего благословения, дух Господень почил на нем, и будущее его потомков открылось старцу в пророческом видении. Будучи вдохновлен свыше, он напомнил сыновьям их прошлую историю и раскрыл будущность каждого колена, разъясняя замыслы Божьи касательно каждого из них. Он показал им, что Бог ни в коем случае не одобряет жестокости или зла. Начал он с самого старшего из них. Хотя Рувим не участвовал в продаже Иосифа, но все же до этой сделки он тяжело согрешил. Он нарушил закон Божий,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 Затем он пророчествовал о будущности Симеона и Левия, которые обманули жителей Сихема, а затем самым жестоким, мстительным образом уничтожили их. Эти двое также больше остальных оказались виновны в продаже Иосифа. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости, мечи их. Совет их, да не внидет душа моя, их собранию, их да не приобщится слава моя. Ибо они в гневе моем убили мужа, в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Бытие, глава 49, стихи с 5 по 7. Так Яков произнес слова вдохновения своим скорбящим сыновьям, представив им свет в котором Богу были видны их жестокие деяния, и что за все содеянное Он посетит их. В, осталь... в отношении остальных детей пророчества Иакова были не такими мрачными. Вдохновляющие слова престарелого отца, сказанные в адрес Иуды, были более радостными. Его пророческое око взирало в будущее на сотни лет вперед, и узрев рождение Христа он молвит, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Бытие, глава 49, стих 10. Большинству своих детей Иаков предсказал счастливое будущее. Своему любимому Иосифу он произнес особые красноречивые слова, излучающие счастье. Иосиф — отрасль плодоносного дерева,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 Он всех простил и до конца жизни любил их. Он глубоко скорбел о потере Иосифа. А когда Симеон удерживался в Египте, больше всего на свете он хотел, чтобы дети его благополучно вернулись из Египта вместе со своим братом Симеоном. Он не держал зла на своих раскаявшихся детей. Но Бог, даровав пророческий дух патриарху, возвысил разум Иакова над присущими его чувствами. Последние часы его окружали ангелы, и сила Божьей благодати воссияла над ним. Если бы он руководствовался только своими отцовскими чувствами, то в своем предсмертном свидетельстве выражал бы лишь любовь и нежность, но сила Божья покоилась на нем, и под ее влиянием он вынужден был провозгласить истину, хоть она и была горькой. После смерти Иакова, Братья Иосифа впали в уныние, ощущая свое бедственное положение. Они боялись, что Иосиф скрыл свое негодование из уважения к их отцу, и теперь, когда патриарх умер, брат отомстит за жестокое обращение, которому он подвергался. И увидели братья Иосифовы, что что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали».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 и мысль о том, что они опасаются его мести, больно ранила его душу. Жизнь Иосифа символизирует жизнь Христа. Иисус пришел к своему народу, но его народ не принял его. Христа отвергали и презирали только из-за того, что деяния его были праведными, а его достойная и самоотверженная жизнь служила постоянным упреком тем, кто исповедал благочестие, но чья жизнь была нечиста. Непорочность и добродетель Иосифа подвергались жестоким нападкам. Жене Патифара, стремящейся сбитью нашу с пути, не удалось одержать победу, поэтому она направила всю свою ненависть и озлобленность на целомудрие и твердость, которое ей было не под силу извратить, и она лжесвидетельствовала против него. Невинный человек пострадал из-за своей праведности. За свою добродетель он был брошен в тюрьму. За смешную сумму денег братья продали Иосифа его врагам. Сын Божий был предан в руки своих злейших врагов, одним из своих учеников. Иисус был кроток и свят. Его жизнь была наполнена невиданным самоотречением, добротой и святостью. И хотя он ни в чем не был виновен, но нанятые негодные люди дали ложное показание и его осудили». Его ненавидели, потому что он был верным обличителем греха и порочности. Братья Иосифа сняли с него разноцветную одежду. Палачи Иисуса делили между собой одежду его, бросая жребий. Братья Иосифа намер... намеревались убить его, но в конце концов решили продать его как раба, чтобы не возвысился он над ними. Они полагали, что поместили его туда, где его сны более не обеспокоят их, и где их осуществление будет просто невозможным. Но Бог поверг все, все их тщательно разработанные планы, лишив их малейшего шанса на осуществление. Первосвященники и старейшины завидовали Христу и боялись, что внимание народа будет теперь сосредоточено на Нем. Они прекрасно осознавали, что Его труды настолько велики, что им никогда не удастся их повторить. И они понимали, что если ему будет позволено продолжить свое учение, он намного превзойдет их в авторитете и сможет стать царем иудеев. Вместе они сговорились тайно схватить его и, подкупив лжесвидетелей, осудить и лишить жизни, чтобы таким образом предотвратить его влияние. Они не могли принять его как царя и кричали «Распни! Распни его!» Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Иудеи верили, что, забрав жизнью Христа, они смогут помешать этим стать ему царем. Но, убив сына Божьего, они добились того, чего как раз намеревались избежать. Иосиф, проданный своими братьями в Египет, стал спасителем дома своего отца. И все же этот факт не уменьшил вины его братьев. Распятие Христа его врагами сделало его искупителем человечества, спасителем падшей расы и правителем всего мира. Преступление его врагов было чудовищным, но провидящая рука Божья не помешала этому, чтобы воссияла слава Христа и восторжествовала благодать, предусмотренная для человеческого рода. Иосиф ходил перед лицом Божьим. Никакие обещания или угрозы не убедили его отклониться от пути праведного и нарушить закон Божий. Он стойко и безропотно перенес все тяготы заключения в тюрьмы, тюрьме в которую попал, пострадав из-за своей невиновности. Его самообладание и терпение, проявленные в бедственном положении, а также его непоколебимая преданность, запечатлены в летописях библейской истории, чтобы послужить во благо всем грядущим поколениям, которым предстоит населять нашу землю. Когда братья Иосифа раскаялись в совершенном ими грехе, он без упрека и сожаления простил их и, проявив благожелательность и любовь, засвидетельствовал, что не вынашивает в себе обиды за их былое жестокое обращение с ним. Жизнь Иисуса, Спасителя мира, была образцом человеколюбия, великодушия и святости. И все же его презрели и отвергли. Христа осмеивали и потешались над ним лишь за то, что его праведная жизнь обличала грех. Его враги не могли успокоиться до тех пор, пока он не попал в их руки. И когда это случилось, они предали его позорной смерти. Умирая за вину человеческой расы, и, претерпевая самые жестокие мучения, Христос в кротости своего сердца простил своих убийц. Воскреснув из мертвых, Он вознесся к Отцу, где получил всю силу и власть, а затем снова вернулся на землю, чтобы поделиться этим со Своими учениками. Он одарил человечество драгоценными дарами, и всех, кто когда-либо приходил к Нему и исповедовал свои грехи, он с радостью прощал и принимал в свою милость. И если эти люди, пройдя жизненный путь, останутся верными ему, он вознесет их на свой трон и соделает их наследниками той благодати, которую приобрел ценой собственной крови. Дети Израиля не были рабами. Они никогда не продавали свой скот, земли и себя фараону за еду, как это сделали многие египтяне. За службу, которую Иосиф нес в земле египетской, фараон даровал израильтянам земли, на которых они обустроили свои жилища и где могли пасти свои стада. Фараон высоко ценил мудрость Иосифа. Его способности управлять страной ярко проявились, когда египетское царство готовилось к долгим годам голода, грядущим на землю. Фараон осознал, что процветание его царства обязано мудрому правлению Иосифа, поэтому в знак своей благодарности он сказал Иосифу, «Земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесим. И если знаешь, что между ними есть способные люди, постави их смотрителями над моим скотом». Бытие, глава 47, стих 6.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 С отца и братьев Иосифа не взимались никакие налоги в царскую казну, и Иосифу была предоставлена привилегия снабжать свою семью пропитанием. Царь сказал своим слугам, «Не обязаны ли мы Богу Иосифа и ему за столь обильные запасы пищи? Разве не из-за его мудрости нам удалось заготовить столько? В то время как другие земли гибнут, мы ни в чем не нуждаемся».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 чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и, вооружившись против нас, выйдет из земли нашей. Исход глава 1, стихи 6 по 10. Новый правитель, взошедший на престол, знал об услугах, оказанных детьми Израиля его народу. Среди них было много талантливых и умных работников, и он не хотел терять такую ценную рабочую силу. Он причислил сынов Израилевых к классу рабов, которые во время голода продавали свои отары, стада, земли и самих себя фараону. И поставил над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифов и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которая принуждали их жестокостью». Исход глава 1 стихи с 11 по 14. «Они заставляли израильских женщин трудиться на полях так, будто они были рабынями, и все же их численность не уменьшилась». Увидев, что израильтяне продолжают плодиться и умножиться, царь, посоветовавшись со своими правителями, решил обязать их ежедневно выполнять определенный объем работы. Тяжелым трудом они надеялись ослабить народ Израиля, но, видя, что их замысел никак не приводит к уменьшению их численности и не подавляет их независимый дух, лишь приходили в ярость. Не добившись своих целей, они решили пойти еще дальше. Царь повелел убивать еврейских младенцев мужеского пола при рождении. Эта страшная инициатива принадлежала сатане. Он знал, что из среды израильского народа должен произойти избавитель, миссия которого – спасти их от угнетения. Подстрекая царя к убийству новорожденных мальчиков, он надеялся помешать планам Божьим. Но поветухи боялись Бога, и не поступали по повелению царя египетского. Каждого рожденного мальчика они оставляли живых. Женщины не осмеливались убивать еврейских детей, и за это Господь щедро благословлял их. Прознав о том, что его приказы не выполняются, царь Египта разгневался и принял более действенные и широкие меры. Он поручил всему египетскому народу тщательно выслеживать новорожденных жертв, сказав Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Исход, глава 1, стих двадцать второй.